Все идет как в вашем фильме по тому же сценарию. 35 лет прошло, да? Угу. А что же у нас тогда изменилось? У нас же вообще-то новый Казахстан. Почему вообще э, кто-то решает за народ, что ему можно, а что ему нельзя, что ему рано, а что ему уже вот в самый раз? Если спросить, да, типа тем ты вышел тот день. У меня единственный ответ я хотел, что власть услышал народа, потому что какой-то депутат сидит то и говорит, если деньги нет на бензинах, ходите автобусом. Это же абсурд. Народу было слишком много. Тюрем бы не хватило, чтобы всех нас посадить. Обращение президента, то, что стрелять без предупреждения. Мы просто в шоке. Там мама у себя на работе сидит, мы созваниваемся. Вот вы это слышали? Все в шоке. Ну, после этого уже все и началось. Все месиво. Когда ты теряешь близкого человека, то ты теряешь и время, и пространство его парня не стало, да, но ведь а мать, которая, она же теперь с этим грузом, она на этом свете будет постоянно жить с этим грузом ушедшего сына, да, то есть что вот это, и эта жизнь пройдет именно в этой печали. Добрый день, с вами Дергачев Инсайт. Мы благодарим всех, кто нам помогает с донатами. Потому что благодаря донатам мы можем делать нашу программу и оставаться независимыми. Сегодня мы в, опять в доме, на Борибаева 36. Дому большое спасибо, что нас привечает. Сегодня мы сидим в таком дворике дома. Да? То есть здесь вот есть еще такие замечательные вот, декорации живые. Вот, и мы под сенью винограда. Разговор о кино. Здравствуйте, у нас сегодня Ася Байгожина. Сия Байгожина, да. У нас сегодня Аружан Дашемкожа и у нас Алишер Жадегеров. Жадегеров. Жадегеров. Жадегеров. да. Вот. А разговор а, о фильмах, которые снимались о Кантаре. Поводом Послужило что? Что я пришел на фестиваль Бастау и также как... Байконур. И... Ой, Байконур, извините, про Бастау это было до того. Спасибо, Асия. А вот а, пришел на фестиваль Байконур и нам так же, как и всем, кто туда пришел, объявили, что по техническим причинам два фильма, а, которые там должны были быть показаны, показаны не будут. Да? Асия, я вот хотел а, вас спросить, кто пришел тогда на показ? На показ пришли желающие, да? те, кто сами услышали об этом. Я приглашала кого? Культурологов. Я приглашала политологов, кого я знаю, да, киноведов в основном. И я приглашала в основном своих друзей-кинематографистов. И, естественно, были студенты, мои студенты. Но на самом деле пришли не только они, а пришли те, кто... Я, например, не состою в соцсетях, да? а пришли те, кто сами узнали об этом. Пришли матери потерявшие детей в январе. Прошли желтохсановцы. Причем многих ну, этих желтохсановцев, я снимала сама желтохсановцы, это были не мои знакомые желтохсановцы. Пришли люди, которые сами пережили этот январь. И, конечно, я верю Ануару Кижибаеву, директору да, этого фестиваля, что, вероятно, тих... причины были технического характера, сбои были и раньше. Но то, как это было объяснено да, людям. Это не возымело никакого действия, потому что... Но ну, что следует за таким объяснением? Что мы в следующий раз, мы через три дня, через неделю, мы обязательно покажем вам эти фильмы. Мы вам это сообщим, и показ непременно состоится. Ну, то есть обычно так поступают организаторы. В данном случае этого не последовало. Да? И народ, естественно, решил, что их технично развели в очередной раз. То есть народ и без того же уязвленный, обижен. И поскольку эта тема все-таки января у всех на слуху, и она все равно уходит на, как бы в тень да, сейчас. И естественно, хотел я думаю, но это все-таки очень плохо, для, мне кажется, для общества и для национального самосознания. Ну, вы сами видели. То есть, ну как? Это все равно это будут слухи, домыслы. И, и, всё. и эти фильмы на самом деле, где не увидят цвет? Их, конечно же, не будет на большом экране. То есть то, что делал Оружан, то, что делал Алишир, это же короткий метр. Где не будет показаны? Нигде. Но появятся они потом через какое-то время в Ютубе. И все. Дай бог, чтобы у них тогда появился зритель. Но, а сейчас они не могут появиться цветы, поскольку у них еще есть фестивальная какая-то судьба. же. То есть и фестиваль – это единственная возможность показать на большом экране свой фильм. То есть этой возможности они были лишены у нас. У вас а, такая же на самом деле история, только с а, вашими фильмами которые вы снимали которые вы снимали о, о декабре до да? желтоксане но тогда не было еще и ютуба и тогда э, особенно наверное не, не было возможности отправлять фильмы э, на фестивале вот девяносто первый год э, она Первый получила ваш... призы у нас. Это 1991 да, да. год. Она была на фестивалях, она была и за рубежом. Это хроника необъявленной да. демонстрации, да, да? то есть да. фильм о Декабре. Да. Да. А да. в прошлом году я сделала новый фильм. И Алишер был на премьере. Ага. И, и у нас была тоже премьера. Нам не разрешили 16-17, в дни ага. декабрьских событий, да, хотя это были свободные дни. Это к 35-летию уже. Да, да. И мы, да. Ага. Я, я сделала мини-серии, 5 да? серий, и потом ага. я думала, ну где я их покажу. То есть я предлагала, конечно, каналам. Каналы, ну, один, из, один из бывших глав этого канала сказал, «Слушай, ну пройдет еще лет пять, мы первыми выстроимся в очередь. Подожди. Слушай, 35 30, лет прошло». 35 лет – это недостаточно. Пусть пройдет 40 лет, да. тогда мы будем Но, это видимо, показывать, да. Да? да. И я сделала все-таки полнометражную версию. И мы ее показали 20-го, вот, без объявления, без анонсов. она спросили не делать анонсы. Угу. Тем не менее народ пришел сам по себе. Угу. И что удивительно – 5 января мне позвонил Алишер, который сам был на площади. Uh -huh. В 5 часов утра мне позвонила моя Желтыхсановка Мадина, которую я снимала в первом фильме. Она стояла всю ночь. Uh -huh. И первый кому она звонила, это была я, а я не могла, должна была 5 улететь просто. Uh -huh. Естественно я никуда не потом не улетела. А Алишер сказал мне эту фразу: Он сказал, все идет как в вашем фильме по тому же сценарию. Хроника, которую вы видите на экране, предназначалась сугубо для служебного пользования. Опираясь на нее и свидетельства участников, мы решили восстановить ход той декабрьской демонстрации. Мы хотим узнать и понять, что произошло тогда на площади. Иначе мы рискуем бесконечным повторением той ситуации. Один в один. Это были слова Алишера. Ну, то есть я думаю, 35 лет прошло, да? Uh -huh. А что же у нас тогда изменилось? У нас же вообще-то новый Казахстан. И в принципе, то, что сделали ребята, то, что сделал оружан, для меня это вообще как бы очень ценно, потому что это сделала девочка. Они сделали по свежим следам событий. То, что сделал Алишер, он же был сам в это время там. Оружан, по-моему, Запада Казахстана ее не было в Алмате, я считаю, это вообще-то очень большое мужество и отвага. Потому что они тут же откликнулись. это их дипломные работы. И в принципе об этих же вещах нужно говорить почему? Это коллективная рана, это травма. И вот если об этом, это кровоточащая на сегодня рана. И вот если это опять же, да, вот не замечать ее, если как-то ее так затыкать эту рану, то что происходит с такой раной, да? Что происходит с этой кровью? Это же сепсис и заражение. Uh -huh. Вот что бы случилось, если бы люди увидели, если бы эти матери, я как раз с Алишером это обсуждала, я думаю, если бы эти мамы пришли и посмотрели, они бы выплакались. Потому что это фильм о чем? О материнском горе. У Алишера мать потеряла взрослого сына, 18-летнего, да? У Аружан мама потеряла маленькую девочку. То есть они, не изговаривали сделали фильм о чем? О материнском горе. И вот пришли эти мамы, они бы просто выплакались. Там были молодые ребята, которые участвовали. Их, оказывается, не запускали в этот кинотеатр. Они мне потом написали и спросили, а был ли показ? Нас просто не пустили внутрь. Они даже не знали об этом. Они а от кого-то это сарафанное радио. Они бы отрефлексировали, потому что что хорошо в этих фильмах? Это абсолютно точное вот выверенность, да, это эмоциональная составляющая, и ты чувствуешь атмосферу того, тех дней, а я помню эту леденящую атмосферу, я думаю, это было бы, в этом же есть, в общем-то, очищающая сила искусства, если бы посмотрели, а что происходит, а мы стараемся, ну, не надо этого нам, то есть мы проходим мимо этой темы, ну, давайте мы пока об этом не будем говорить, почему, слишком больно? Ну, вот они же, им было больно, они же сделали это, и вот это какая-то часть их, это художническая часть, оружие художническая, да, вот как бы, вот он не мог пройти мимо этой темы. Они не могли, они это сделали. То есть почему народ не может это сделать? Почему власть не может это сделать? Почему вообще э, кто-то решает за народ, что ему можно, а что ему нельзя, что ему рано, а что ему уже вот в самый раз? Ну, здесь я должна сказать горько ему. Горький у меня ответ на это. Потому что народ позволяет. Народ беспомощен. Народ, на самом деле, во многом это только вот сейчас, вот поколение аружан и Алишера, вот только-только это поколение неперебитых позвонков. Потому что все остальное, это был страх. Это было поколение страхов, потому что у нас у нас постоянные проблемы, не болевые травмы, они не проработаны, потому что все, что было, как только поколение вставало на ноги, что случалось? У нас случался голод, а шаршот 30-х годов, потом случалось, что у нас шла коллективизация, после коллективизации шла целина, которая перепахала, и мы знаем, что это такое было, потом был 86-й год, мы знаем, что же Новый день был, да, и все время это были что? Это постоянно были репрессии. И все матери всем говорили, да, правильно у них хочется матери говорили, не выходи, не выходи, будь осторожен. Лучше посидеть, лучше от, отмолчаться, лучше отсидеться. И, и мы до сих пор, народ отсиживается, отмалчивается. И вообще-то это, это гражданский подвиг, то, что они сделали это. Они не, не отмолчались, они сделали это своей дипломной работой. Мне кажется, это дорого стоит. Это первое поколение за 30 лет, которое не перебили, у которых не сломаны позвонки. Ружан, вот а, вы а, закончили а, Туран, угу. да? да? То да. есть а, факультет кино, а, да. да? Вот у вас вот этот фильм, который вы сняли как дипломную работу, это второй ваш фильм? Да? Uh, да, второй короткометражный фильм. Я его посмотрел, вот я сегодня ночью посмотрел оба фильма, да, то есть и фильм на самом деле смотреть а, тяжело на физиологическом уровне, то есть uh -huh. потому что, ну, когда <свы> женщина вот ищет своего ребенка, и кажется, что ребенок живой, на самом деле он уже не живой, и это uh -huh. маленький ребенок, то есть ты очень сильно, конечно, вот, упадаешь в какую-то бездну, mm -hmm. а вот переживаний. Вот а у вас мотив и желание сделать вот такой сюжет и такой фильм, и mm -hmm. так это отрефлексировать, вот от, откуда возникли? Изначально, получается, на диплом я в прошлом году еще сценарий написал, думала комедию снимать. Mm -hmm. Вот э, В итоге январь, потом война, Украина, Россия. Там вообще не до комедии было. Вот. И первое, когда вот это все происходило, январские события, э, и они когда закончились, это первое, о чем я рефлексировала, это о матерях, конечно же, о боли, об этих детях, которые умерли. Поэтому эта история сразу ко мне пришла. То, что вот э, мама потеряла ребенка. Ну, про образ там Айкуркем Кем, Мальдихан. Вот. Э, поэтому это было такой какой-то эмоциональный всплеск, наверное, потому что я буквально за 3-4 дня это написала. За неделю мы собрали команду, за два дня мы это сняли. Вот. И также я быстро смонтировала. В общем, это было именно на эмоциях. Но ну, обычно фильмы намного дольше, и сценарий пишется, и как бы готовятся к этому. Вот. А у меня было так, что нужно вот сейчас, пока как бы и запал есть, пока никто не отговорил. Потому что такие моменты тоже бывают, вот зачем тебе это снимать, тем более на диплом. Ну, были, да, люди, которые не надо это снимать, вот. Но э, мне хотелось как-то быстрее, чтобы я и сама как-то не тормознула, да, не пошла в отходную. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Протесты в Казахстане, начавшиеся 2 января 2022 года после внезапного для жителей страны повышения цен на газ, быстро переросли вооруженные столкновения из-за подавления народа правительства. Спустя 8 месяцев все еще не оглашены сведения о ходе расследования. Известно лишь о том, что за те дни погибло более 200 человек, среди которых были и дети. Кто не сдастся, будет уничтожен. Эти события в народе были названы Кровавый январь Ханда-Хандар. Блин, монархата меня отдам сейчас. Есть не жить, кэдусь, только жить, победить. Мы на Эльге оба, Джан Машид. Еминек Джан Машид. Синен глингемиской? Калайцем бихин. Калайцем улает. Большая кушь, чешик. Дарвес. Вы не видели девочку в красном пальто? А у вас это приняли как дипломную работу? То да, есть вы приняли. защитились да, вот да, этим приняли. фильмом именно, угу, да? Да, хорошую оценку поставили. Настолько приняли, да. Понятно. А когда вы это снимали? В каком месяце это было? Это был апрель 6-7 вроде бы. А вообще вот все производство, сколько времени заняло вот, от момента, скажем, сценария до готового фильма? Месяц, наверное, или полтора со всеми. Вот монтаж, звук, цветокоррекция со всем этим, вот, где-то месяц-полтора. Вот. Вы уже отправляли этот фильм на какие-то фестивали? Нет, к сожалению, все времени не нахожу. Нужно субтитры доделать, вот титры переделать слегка. вот И потом начну отправлять. То есть ваш фильм, он идет э, на русском языке. Там небольшой, э, не, небольшой по-моему, только эпизод э, с, в полиции, да. Да? где они говорят по-казахски. Угу. А субтитров на сегодняшний день там нет. Да, э, нет. Ни, ни английских, ни казахских, ни, никаких нет. да? Это плохо. Да. Вы, это, вы это планируете сделать? Да, да в ближайшее того, чтобы... время да, ага. планирую. А, знаете, я о чем хотел спросить? А, вот а, девушка, которая играла, а, мать, которая потеряла своего маленького ребенка, а вам сложно было с ней работать? И насколько ей сложно было, вот, скажем так, в это погружаться, в эти эмоции, переживания? И как вообще она отнеслась к роли? Угу. Вот, роль исполняла Мадина Аклбекова, она профессиональная актриса театра и кино. Вот, когда я ей предложила, она согласилась сразу, ей и посыл понравился, и сценарий в целом. Ей было тяжело, да, потому что у нее дочка, ей тоже 4 года. Именно в этом плане она на себя все это прям принимала, поэтому ей было тяжело. И в этой предпоследней сцене, где она плачет, вот, это прям было все по-настоящему, я ее не трогала, э, ждала, пока она успокоится, и потом уже стоп-мотор был. Вот, и это было э, с одного дубля снято, то есть она все эти дни была именно в об... ну, как понять? Погружена, да, да? Погружена, да, во все uh -huh. это. Uh -huh. вот, поэтому, да, и общий план, вот, с одного дубля, потом крупный, э, мы сразу таки, камеру быстро переставили и продолжали, вот, то есть это вот так было. Поэтому ей было морально, да, тяжело. Вы э, когда думаете показывать фильм в Казахстане? Я не знаю, честно. Uh -huh. Вообще изначально я думала на YouTube загрузить, потом мне Ася Махтаевна сказала, какой YouTube, сначала все-таки фестивале. Uh -huh. вот, поэтому сейчас курс такой, что да, на фестивале я буду отправлять. Uh -huh. вот, и потом, когда закончится фестивальная жизнь, наверное можно какой-нибудь показ устроить. Но вообще, знакомые мне предлагали в Доме 36 как раз-таки провести ну, буквально вот на днях. Да, да. Угу. так совпало. Вот, но это были не кто-то из владельцев дома, а просто вот ребята, которые часто сюда приходят на выставки, еще что-то. Вот. Ну, насчет этого, наверное, нам нужно будет потом поговорить с Алишером. Ну, вот. Будем ли еще показ устраивать, не будем. Вот, если получится, то и, ну Я как бы за В Казахстане показать э, все до сделали да. Цитата из э, обращения президента Тукаева э, звучит, э, причем она звучит вот совершенно разные, да, абсолютно разные фильмы, но она звучит mm -hmm. и э, у вас, Аружан, э, и у вас, Алишер. Да? Вот, э, почему вы э, вот именно эту цитату и вот это его, скажем, обращение с тем, что э, стрелять э, без предупреждения. Почему вы вот ее... Она же такая вот совсем прямая. Какой был мотив поставить эту цитату? Это вот все, как я говорила, у меня больше именно эмоциональный фильм, чем какой-то вот я проанализировала какой-то этот, сделала стратегию, да, на самом деле нет. Это вот я сидела в Атерау,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 вот, поэтому именно эту фразу я вставила. До этого это же были какие-то вот протесты э, мирные, то есть э, что в Атарау, там, что в жан -Узене, э, Ну, вообще, запада уже же все вот 2 января началось, в и это в целом весь народ воодушевило, да, как-то, да, там, все высказываются, требуют, то есть э, сделать то, что нужно для народа. Но в итоге потом это... Такой трагедия обернулась, поэтому, я думаю, это тот самый спусковой крючок, да, был? Вот, поэтому, соответственно, вот эта фраза была в фильме. Алишер, я хотел спросить, вы э, были на в январе на площади? Да, я. Мы Тюртуга на Кишке вас то что на мин киндзго где, ортал жахта плюс. на ортал жахта, арбат. арбат чака жинал сиак та нелер болды, сол ө, джиналы, арбат Солгуну, козы, нее, к ней брыкш, тарткандай вот солчака. Я киелдым. Ясди. четвертого, четвертого он, 4 -го, 4 -го он а, а, Алишер пошел, и были слухи, что на, на арбат собирается. И вот пошел на арбат четвертого, и это была какая-то незыснимая сила, которая его туда вот тянула. Вот он пошел туда. Да и бардым его трудом есть кундук. Помню я был. Янда и, и иврежерден э, макунджа ака аблас. Я <HARRY> Yeah, жан, колдуеры, брива, жан. Алга Газастан, и Не знаю, что жал не убежатыркан, Не, знаю, что не, не, не, я yeah, ага. То есть Алишер сидел на площади, никого практически не было. Там были двк видимо, которые кричали «Алга Казахстана, их тут забирали в «Газели» и уходили. То есть их забирали, они кричали «Алга Казахстан!», Но обычная, а больше никого не было. Но к Алишеру подошли в гражданском какие-то люди и спросили, что ты здесь делаешь. Он говорит, я решил посмотреть. Они сказали, говорит, а казахи трус, они никуда не пойдут, никогда. И, говорят, ты пошли. Ну, говорит, я сидел. И когда я смотрел кинотеатр, то видел, что он был в Instagram, и видел, что кинотеатр был в основном в основном в основном в основном в основном в основном в основном в основном в Калк не бери, брось ему женал калка не кин, аль нанягаха, амон тутар воршакан. Сосм калк ик ки воли кем брось И каким-то во брус мен жага чолдан елдерует таткангизде, жаг ег жактан ко лкек кракангизде, бис чигрует кет татгане, и ну, амон тутар милициялар жаг ко лктор тохта таткангизде брось ему надо исследовать его то, что он сказал Алатов Следующий ну, Алишер посмотрел, пошел в кино, ну как, кто должен сначала пошел в кино, потом посмотрел в Инстаграм, и оказывается, там все собираются в Аллаталу. Вот центр жести Аллаталу на, на шоу. Он поехал туда, и там уже был народ. Там уже был народ с двух сторон, и как-то он э, затесался между этих самых, и там было с двух сторон собирался, и с той, с другой. Пока вот был поток, он влился в один поток, и там уже все что уже пели гимн. А ты был э, один или твои друзья тоже там были?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 а -а -а. Там близких таких друзей не было, были знакомы по инстаграму. Но Игорь тут же многих забирали, там же. Некоторые просто прятались там, а потому что, тем более, один из был поэт, который вот, ну, накануне как раз давал Азатыку, интервью. И вот он был с ними, это, это были не, с, не, не самые близкие друзья, просто знакомы по, по инстаграму. Многих забирали, постоянно забирали. Но... Это а -а -а, какой день? Четвертый? Yeah. Uh -huh. А что было потом? Э, оданкин калк массово жинала бастады солтуска. Содан кейн, бір кезде, сталк наене болып жатты. Э, одан кейн, э, халык э, орталык аланға гарай жүріп бастады. Оны кім бастағаны білмейміз. Халык күн бір басы Бауырра Момышлына тұстыдан, Сонымен елдермен жаяу э, сол... Агам я Агалс-Сунда, Достаром, Кель-Кослава-Стат, Олгар Хаварлас, Сибибиби, Шти, Бернерси, Сизи, Достар Мазанда, Брунг, Олгар Харифи, Сибибиби, Олгар Сини, Олгар Сини, Олгар Сини, Олгар Сини, Олгар Сини, я не знаю, кто это сделал, и я не знаю, кто это сделал, и не знаю, кто это сделал, и я не знаю, не он был там возле моего новом шулы, и вот народ там стал стекаться. Народу все время прибывало, прибывало. И в какой-то момент, он говорит, я не знаю кто, но решили идти вот к площади. Да, к начали туда, и он в этот поток влился, и поток вот увеличивался, увеличился, увеличился. Вот и в этот момент стали... И, мы, и я, говорит, тоже вместе с ними шел, и я вдруг почувствовал что вот я написал своим друзьям уже близким что в вот мы на каком-то историческом моменте это какой-то исторический день сегодня как я вот это чувствовал это рядом со мной шел мужчина у него на плечах сидела маленькая, на плите у него сидела дочка его маленькая и она спрашивала но ну, поскольку народу то было много он сказала, она говорит, а что сегодня за день что за праздник да? он сказал это сегодня исторический день сегодня совершается самый исторический момент и говорит, вот сегодня меняется история. И говорит, я тоже это так понял. И, говорит, и ко мне, говорит, тоже присоединились, потом уже стали друзья в этом потоке, те, которые он писал. А может быть, кто-то снимал, или может быть, ты снимал телефон, или были какие-то камеры? То есть вот возможность была, или про это не думали в этот так момент? Так я вам скажу сейчас. Его, вот я встретила летом нашего одного выпускника. Алексей да. все знают. Ну, как бы в, в Академии, а он давно закончил. И он мне говорит, Ася Махтаевна, там же у вас есть Алишер Житегеров. Вы помните, вы все время этого студента хвалили нам? Я говорю, да, что? Он говорит, а что с ним такое? Я говорю, а что с ним такое? Он учится? Он говорит, Я, он работает на телевидении. Он говорит, да во всех первых кадрах, он говорит, там же всех забирает. Он там всюду, говорит, на всех видео, на всех этих самых, а там ваш этот Алишер ходит. Я тут же позвонила, а у нас действительно студенты же многих вызывали. Я, значит, Алишеру позвонила. Я говорю, Вальшир, вы знаете, что вы зафиксированы там на видео, да, что вас как бы вот все видели? И он говорит, да. Говорит, «Мне, говорит меня даже, как он сказал, мне так смешно, он сказал, говорит, меня даже Облязов напечатал. Он сказал, говорит, даже инвалид вышел протестовать. Валя, примерно что мне родные все звонили, и я говорю, ваши могут вызвать, да? Ваши... И мне сказал, говорит, он говорит, его посадить. народу было слишком много, Народ, тюрем бы не хватило, чтобы всех нас посадить. Был январь патриот. Өтті сондай патриоттық сезім мен өстімді ағыны үлкен қалаға келген кезде мен қалықтың қандай өзгерістерге, яғни менің бала кезімдегі қазақтан қандай өзгерістке шырағандарын көріп жаңақы басына не тоқпақтаса үндемейтін дегіне бірін-бірін алдайтықтығына жаңақы бір ренштерін етіп менде сол бір ұлтқа деген мақыбат сондай бір сөнд баражат Януарга Герген Гизде, януарга Герген Гизде, януарга Герген Гизде, януарга Герген Гизде, как бы вот обида, досада, я все думала вот ну, говорит, я когда приехала еще и в большой город, я видел как, вот, как, как здесь живут люди, как они относятся друг к другу, и мне казалось что вот этот ну, народ вот как бы все терпит, да? они друг друга обманывают, и у меня вот, я относился и у меня говорит, внутри вот, любовь к своему, я всегда выр... я рос патриотом, я очень национально озабоченный, да, человек, он говорит, что вот то есть он, я люблю, любил свой народ. И вот когда я здесь был, то есть у меня любовь стала гаснуть. Она угасала во мне, я как-то, и обида во мне было, я видел, как у нас вот народ вырождается практически. И тут, когда я пришел на эту площадь, стоял по другую сторону сначала, я же не вливался в поток, и, конечно, и какой-то страх был подспудный. Но когда я влился, когда все стали петь этот гимн, да, и говорят, это было вот... Я вдруг понял, что страх куда-то у меня совершенно исчез. И вот та любовь, которая была, которая угасала, она вдруг вся воспламенилась. Она в сердце моем как-то опять она зажглась. А вот потом были какие-то контакты с правоохранительными органами? То есть куда-то вызывали на беседы, приглашали? как Что-то было? Или нет, нет. нет, ничего не было? Да? Есть... может там но ну, один инвалид там ходит ну ладно пускай mm. <laughs> другие хватает uh -huh. mm. а когда возникла идея фильма то есть и как она возникла mm. Вообще надо сказать, что Алишер до того уже снял. Он, он такой продуктивный режиссер. Но я знаю, что он, он снял, как нет, раз он... Бастау участвовал, нет, да? Нет, он, он, он и на Бастау, и на Байконуре да, до этого. Да. Но он уже снял дипломный фильм до этого. Это же его вот дипломный фильм, а он уже снял. Он такой, уже друг, другая тема была. И я видел этот дипломный фильм, а этого он решил вот заново снимать, другой. Мы так и за мотивацию с нас Playing moved through ночRO У нас созд farmers И что-то наши люди которым делаются нас знакомые Мы были搞ид Green Lanvin Мы нашли столб�� Как 우리 родные любимые меня ну, то есть до этого, как, я вот верил в как бы, новый Казахстан, мне хотелось, и я как бы решил, что мне нужно заниматься знаниями своими. Я вот приехал в аул, снял эту дипломную картину и как бы, но меня это самого не, не устраивало и не удовлетворяло. Почему? Потому что все равно вот, огонь этого января, да, Кантара, он все равно внутри вот у него был и не давал ему покоя. И лунарный экзг. Нелердің бірі ә, қатты бір, мүмкін заландырған түрткен іштегі көпшілік қалықтың ә, материалды ә, зардаптар туралы, зақымдар туралы көп айтылуы, яғни жаңағы от. Посмотрите, что они сделали там, зданиями, там, супермаркетами, да? И больше всего разозлило, да, что как раз говорится о материальном ущербе. Все время, да. вот что эти мародеры, да, что-то они сделали, вот эти здания показывали, и что вот как бы вот что вот в этом, вот в этом да, вот вина. И ä, помните, Синздеман, и Басндамен Директ фильм Джасахам говорит. Вначале он хотел сделать документальный фильм. Uh -huh, как? Вот uh -huh. uh, э, В нашем доме говорят, что да, нашей коровы вот теленок месяц, два жил и умирал постоянно. Наша была такая история. ежегодно. Да. То есть корова выносила Да, лукендер, э, сутью дальше саушен а, теленок тонька, бузовон кирсин справа волатнда, саванга куптап, сирга искетующин берпоятн. И от запаха он давал этот да, то есть что они и что делают, чтобы она, чтобы корова продолжала давать после потери у теленка молоко, они взбрали эту шкуру этого, оборачивали, давали нюхать этой корове. и она, естественно, принималась как будто этот теленок продолжал давать молоко. То есть практически ага. чучело, да? Да, эту обман, эту боль только чувствует этот корова. Вот, содан-мин Альгинертенджасар Гельде, найти майт. Который баласынан айрылган, yeah. и саглашинесын алу аркылы, Улген баласының соңғы исин вастанавитету. Яғни, ол жуынған сабындар, әлге супермаркет, ол сепкен ист-сулар, Который фартурмер yeah, yeah. магазиндер, yeah, yeah. который yeah, yeah. ел жылап жатқан. И сол аркылы, анасы өзінің олының исин Восстановить эту аркул с сонгом, финал, да, маникенда к шахтам Он директор Он хотел сделать такую документальную как раз картину, опираясь на эту историю с коровы, да, чтобы найти, ну, как, она, как мать находит вот, запах сына, да, то есть что взять, его вещи, которые там были, его мыло, которое вот, разграбленное были. да, и вот... То есть взять все эти вещи и вот как она нюхает, да, вот это все и вот и как она все-таки вот сына своего лишилась, да, в итоге, вот как она вот эти вещи все собирает и запах от этого самого сына-то нет. Вот он хотел документальный такой Бул фильм. Был идея Март Полатн? Это было в марте. Yeah, Я Алмата, Бершама, Калпана, Гель, Техана, вот тогда резиденция Алмаса, Калпана, Гермбер, Калпана, Гель, Калпана К этому времени уже практически, кроме резиденции, уже Алмату привели в порядок. То есть документально уже нельзя было зафиксировать. И у Аркламен Айтмингельда материальный ущерб Таролларман с Димес оны... вот восстановили же. А вот ну, это да, да, вот Это же очень быстро. Но а че, какой материальный ущерб? И вот это все же восстановимые вещи-то на самом деле. А вот. бол, брек, бол, эти аур циндым, психологически, морально. Он бол, не только альга, анашин, и де аурта. Но Я понял, что найти такую мать, да, как бы и для меня было бы тяжело. И для этой матери все это восстановить было бы документально очень тяжело. Для всех это было бы тяжело. И содан, че-то, чтобы остакеться, чтобы не осталось, мы вот эти жилдам, друзьям, друзьям организовали это, аружаны ехали мы с суббота в воскресенье, у нас сонга, че-то, у нас хватало, мы даже 30 монтий Ну и чтобы и пока эта а идея была и пока все внутри это горело, то он, у меня говорит, было в кармане 30 тысяч тенге, с друзьями я, говорит, мы тоже как я, аружан за два дня это все сняли. Алло? Алло, Абзал? хай ты Joe Джо, hello Алло, Hazak Nruyand, Не be like, I'm not going no. no, no, <газақы> to be мама. to хай a little bit of a little bit of a little bit of a хай bit of a little bit of a little bit of a little bit Ваш фильм, да, он а, какую-то имеет еще мистическую составляющую, да, то есть вот отсылку куда-то в другой мир все время, да. В, в, в, там, не только потому, что там а, мать видит а, сына, которого уже нет, да, то есть, но и вот сама атмосфера а, фильма, то, как он снят, он очень такой очень лаконичный очень минимальный по цвету да то есть вот такой совсем вот и а, он такой очень а, скромно снятый, да, то есть мне кажется по вот выразительным средством вот а ощущение было какой-то связи с а, вот с чем-то иным с контактом с друг, другой реальностью когда это делал, делали был нервный какая танит деген Менің біз болды, ғой. это связано с глубоко личной драмой печалью он потерял свое время свою маленькую сестренку и тот момент от кингстик жалкое то есть охот и вот, если ты не ошибся, то Когда ты теряешь близкого человека, то ты теряешь и время, и пространство его. И, альга, айел түсінде баласын көргені, ол, мен сол сөттті, өзімнің, жаңа, карындасымның, яғни, сұрақ а, неге деген сұрақ жалпа. мин, Это печаль мама, да, которая когда она видит во сне. Еще спрашиваешь, почему, да, почему? Так и у меня вот как бы во сне, когда и, и, и, и сестренка когда ушла из жизни, то есть тоже этот вопрос, почему, да? Вот это вот для меня так это было, ну, как-то находила в него вот, вот отклик это. Это вот печаль, которая вот которая неизбывная игер там если вы видели постер пала а ельда там же сын посыл этого э, не Иисус жертвова а мать Иисуса потому что он дальше жил после смерти иисуса этого я хотел сказать. Ну, да, мы не знаем, что, да, что там за, за, за этой жизнью. Его не стало, парня не стало, да. Но ведь а мать, которая наш теперь с этим грузом она на этом свете будет постоянно жить с этим грузом ушедшего сына, да? то есть что вот это и эта жизнь пройдет именно в этой печали всю жизнь она будет нести этот груз, то есть вот то что было у оружан тоже, да, да груз, и сказать, этот груз, этот груз, да, бремя. Акелер, өліп, аналар өлседе, ғой, далма, ярни, да балашарам далма, ну, часу и Ну да, потому что, ну, как бы по закону уже природа, должны кто уходить? Старшие уходят сначала, да, первыми, а потом только дети. И когда они, и у нас всегда говорят, ну, то есть, как когда просят у Аллаха, да, что просят, что, ну, не, не забирай детей, да, в первую очередь. То есть, ты, если хочешь, то ну, как бы должны уходить те, ну, ну как по порядку. Да. А тут получается, это же порядок нарушен. И вдруг мой сын закричал, «Мама, мама, меня клеветали, это клевета. Иди, скажи, напиши, куда положено». Смотрю, наручники на него уже надевают и уводят. Я всех кругом растолкала, побежала следом. А милиционеров там почти два десятка. Разве пропустят? Оттолкнули меня. Я закричала тогда, лучше меня убейте. Мой сын ничего еще не видел на этом свете. Если вы решили убивать человека, убейте меня. 20 годами заключения. По официальной версии расклбеков покончил с собой в тюрьме. По требованию народного схода дело Раскулбекова возвращено на доследование. Главный свидетель обвинения от своих показаний отказался. Из письма Раскулбекова. Я пошел на площадь вовсе не за тем, чтобы защитить честь Кунаева. Я был там, во-первых, чтобы увидеть собственными глазами происходящее. Во-вторых, я услышал, что там избивают до смерти девушек-казашек, а я не раб и не могу допустить такого надругательства. Даже звери не нападают на женщин. Я обязан был защитить их. Я не жалею, огорься а этим. Но Аллах свидетель, я никого не убивал. Насколько было тяжело эмоционально вот погружаться в это и делать, да? Потому что, вот, ну, вот даже смотреть, воспринимать, вот даже беседовать об этом тяжело. Вот насколько было вам, скажем, когда вы это делали, да. Вот, Алишер, Оружан, как, как вы а, это как вам это далось ну а, во время съемки но ну, там же много там а, задачи там стоп да, смена кадров В таких моментах а, этот эмоциональный а, а это вирус. А эмоциональный слой же, конечно, уходит, да, да уходит. уходит, да, нужно... Но а, до этого, когда на этапе написания сценария, то есть когда уже смотришь материал, да, то есть не то, что смотришь, а до этого, ну, каждый раз везде там январские и матери, которые там, отцы, которые плачут в могилах своих сынов, оставьте покое, мне не хочется этот а, правды. Пусть лежит в своих могилах, просто так, пожалуйста, оставьте нас. Ну, он имеет в виду, когда вот, ну, ну, ну, да, да. да. И когда смотришь, я действительно с ними плакал. Вот плакал. Один отец сидит в Кызлардинской, а да, в Кызлардинской области, да, на инвалидной коляске. Я звонил ему, кай, кай, саган. Там... То есть он говорил сыну, вернись, да, вернись, Вот да? беспомощный отец сидит, как народ Казахстана, да, там. Ну, женщины же эмоционально плачет и как-то, но отцы же всегда внутри держат. Вот сидит, так на инвалидном коляске, сидит. Все, он уже живой труф. Да, вот отец какой-то времени. Сын был хорошим человеком. И такие моменты. Да, я, я действительно плакал, но я эмоционально такой, э, ну, не знаю, плакс. Тук же и... ну, Да, душа. чувствительность есть такой. От этой эмоции я там быстро на один день писал сценарий, и уже ну, с друзьями обсуждал день, и уже третьих дней мы уже снимали. И когда я перед... День назад до съемки я отправлял а, из интервью там, этот видеоматериал где, а, всем команды смотрите несколько раз перед начинанием съемки и хочу эту, материал, ауру да. держать и, там, поэтому актриса как будто этот сама хорошая играть просто он живет этим Поэтому А во время съемки там, организовать надо, надо быстро, за два дня, потому что там у всех Ну, там чисто технические организационные задачи выходят на первый план, конечно. И эмоции там как-то... Да, то есть это прежнее чувство уходит, просто ты занят именно самим процессом. Это важнее всего в этот момент. Оруженную. А у вас как? Я соглашусь, да, с Алишером, то, что именно на площадке уже все откидывается. Площадка, вот работа, этому объяснить, тому объяснить. У нас было очень много массовки, вот. Ну, в конце я их вырисовала большинство, поэтому по фильму непонятно. Ну, вот, но человек 40-50, то есть это все контролировать, поэтому там не до эмоций, да, просто голове держишь, что я снимаю, для чего я снимаю, и просто вот всеми как бы управляешь, распределяешь какие-то дела. Вот, наверное, на монтаже было уже тяжело. И страшнее всего мне было, когда вот сказали, что будет показ в Казахстане, ну, точнее, вот при Байконуре. Мне было именно страшно то, что меня же в Алмате не было на площади, меня не было, и будто бы это будет неправдоподобно то, что я сняла. ну будто бы я это полностью не прожила, там, не имею права, да, вот это все снимать, вот, и когда мне сказали, что а вдруг вот кто-то придет, вообще было, ну, минимальный шанс был, потому что никакой пиар-компании, ничего же не было, ну, достаточно, чтобы люди узнали, что какой-то показ будет, но только отмена ажиотаж больше вызвала, чем сам показ, вот, факт этого показа, вот, но... Я думала, вдруг такой вот шанс будет, что вот увидят эти люди, и не скажут бред какой-то, вообще вот недостоверно, да, то есть вот именно из-за этого, наверное, было немного страшно, что вдруг я действительно сняла бред, вот. Так, а, а так на площадке нет, такого не было, чтобы тяжело, или... только вот во время съемок той сцены, вот, где мама плачет, вот, а так все. К слову, Арзона про показ Байконура, Uh, мой фильм «Контар» был в конкурсе кинофестиваля «Байконур». И 9 числа uh, некоторые люди успели посмотреть. Жюри успели посмотреть. Да, да, 9-го был показ. Да, 9, только, 9, только его фильм, да, 9 числа. Uh -huh. да. И тот день... Он получил я, приз. Там. Да, я, конечно, не пошел, потому что я хотел это, держаться 11 потому что там... Один раз говорил и второй раз повторил это как-то, и Но, когда люди вышли, мои друзья, и знакомые и незнакомые, все сказали, что после этого финала, да, вот манекеном, была мертвая тишина. Я думал, это от того, что мы же это пере, пережили, то есть я думал, это от того, что у них там где-то есть и здесь есть там в сердце. А, думал, это не сила моего фильма, а сам событие. Это созвучность, на да. самом деле, да, конечно, потому что да. все каждый вспомнил, это, там, точно. Вы, там же атмосфера точно передана. Очень. И это все чувства как-то сразу сколыхнулись бы у каждого. Ну а вот буквально вчера это из Польши, Варшавы, да, там написали, что мой фильм против войну, буквально буквальном смысле мир против войны, да, вот, Штевале, а, вот, а, говорил, Золотой коперник за лучший фильм против войны. То есть, тот момент, я думал. Поздравляю. Да, спасибо. Вот момент думал. Но ну, чем-то я снял ну, хороший фильм, да, то есть как художник, как автор, то есть не только там позиция гр Не гражданское, не по гражданское да, по а именно как да, художественное, как, как образное. Это первый приз, который получил вот этот фильм? А, ну, Байконуре да. дали за лучший режиссер. Угу. То есть да. первый приз был в Байконуре. все Байконуре, да? да? Байконуре. Угу. И, ну, это второе, то, что в Байконуре были международные жюри, там, uh -huh. но основные все из СНГ, у нас все проблемы почти одинаковые, поэтому как-то думал, у них тоже какие-то были свои ассоциации, как-то не принимал, как-то художественные ценности, это этого фильма, все такие это было сомнение какое-то. но когда хвалили тут, Аси Войгоджина, когда первый раз смотрел, и там кинокритики, ну, отправила ссылку, да, все такие, как-то думал, там у них все свои как-то ассоциации, ну, как художе... художественных ценностях. Понимаете, образ же, да, возникает, образ... Uh -huh. Что такое образ матери, да? И образ это же Родина еще? Родина, которую потеряла. А что она теряет, родина? Она теряет свое будущее. Что оружан, да? Что она, она ищет то, уже чего нет. да? Она теряет да. то ее будущее. Что у него? Она обнимает, что Обня... манекен. И там пустота, и тут пустота, да? Понимаете? Вот что ужасно. У казахов у нас есть поговорка, да? Вот Аршавин мне напомнит, да? И баласын балшараной для Маранир, и сол бала для мать. То есть Ель же в казахском, это и страна, и народ, страна, которая не думает о будущем своих сыновей, о судьбе сыновей, получит то, что сыновья завтра не будет думать о ее, о ее будущем. Вот оно что, да? Вот эта старая поговорка, да? Вот она. И помните там сцену, где маленький мальчик сидит в этажке с ага. двуручным пистолетом, да? да? Он не стреляет мать, а стреляет э, Полицейского. полицейского. полицейского. Да, вот с этим, что я хотел да, вот сказать. Вот то, что вот мир как шарик, да, вот большой шарик, если где-то сжимать, то он где-то там снет, Но вот этот январский событие это результат вот да, и потому что их тоже там Баспостадовой. То есть там тоже да. все прессовали и да. сжимали, да? да? Ну, и 30 вот, лет почти там э, не, дали, э, вот, не, не, не дали, не не дали даже оплакать. это. Оплакать. Угу. Вот, да. Да. И это результат этого. И э, и то, что случилось да. в январе, это результат того, что ну, кости не, не оплатят, да, вот, понимаете, кости не оплатят, да, да? Вот, как бы, получается? Да. Просит, типа, почему ты вышел тот день. У меня единственный ответ, я хотел, что власть услышал народа. Потому что какой-то депутат сидит и говорит, если деньги нет на бензинах, ходить автобусом. Это же абсурд. И я действительно развился раз, в этот момент. Потому что он не имеет права так говорить. А даже этот, Назарбаев тоже, когда говорит, вы это посоветовали с нами, когда вы рожали, да, он так говорит, вот он не имеет, никто не имеет против народа говорить такие вещи, и это разозлил меня, вот, и у меня не было там сделать перооборотов, вот там, революцию, я хотел просто, они услышали народа просто, и как-то кошкин сада, да, отыр кий даже садабир, он даджук. Ну, хотя бы, хотя бы, могли же обмануть, да? Хотя бы сделать вид. Да. Они даже вид не сделали, чтобы, чтобы что слышит. То, что сейчас делает, вот, кантарды, э, -да, мотап стало, стал, а. а сейчас они хотят замотать, да? Чтобы замолчать, как бы, да? да. Вот, И вот, это, можно, к это к сказать, чему приведет? Опять, э -э попросить. Мой анализ, то есть, мой анализ, это приводит, настоящему терроризму терроризму почему как вы думаете те отцы которые умерли в январе их же остались дети они же спросят где мой отец спустя некоторое время и они кто будет кого будет винить власти а власть кто полицейский а те полицейские которые сейчас находятся они уходят другое приходит может Мои сыновья или мои братья могут стать полицейским. В да? тот момент эти дети... Как дети бы, жертв. Да, дети жертв. Как вы думаете, кому будет направить свои пули? Полицейскому. Потому что у них не будет другая правда. Они не будут услышать народ э, других правду, потому что они видели это. Потому что история уже написана. И э, если этот момент не дает оплакаться то есть это будет повторяться и любые вещи приходит на другом э, облике вот э, в кинотеории есть такой почему э, в америке развит этот триллер жанр триллер yeah, yeah. Э, есть такое кинотеоретики это от того что они э, миллионами же убили этого этих индейцев, э, индейцев и это совесть перед ними, это приходит в, друг, в другом облике, это тревога. Вот это Фрейд говорит, единственный настоящий э, есть эмоция, то есть это тревога. Все остальные, остальные иллюзии, то есть настоящая эмоция это тревога. То есть вся эта тревога будет в другом облике приходить как, как в определенных времени. Вот. Сколько? 286 было жертв. А другие. Убитых. В лежит. Э, а, а, а, а, а, а сколько их в тюрьмах да, при этом? Да, сколько и там, и сколько? Кончау... И те, которые до сих пор как бы, ищут справедливости, yeah. и они не могут добиться и, ее. И я представляю, что если вдруг из моих братьев были жертвами, я не представляю, что я сделал. Я не представляю, вот, моя психика может сделать а да, вот, если, вот, ойлял, что терроризм как-то шагат, он шарасыздықтан шагат. Сіздің күшіңіз, улкен күшкі жетпекенгізе, сіз, сіз да? же? От беспомощны, когда вы не можете против этой большой силы, да, как бы, что вы делаете? Конечно, вы идете на тирак, да, то есть вы берете бомбу и идете просто, это, потому что нет другого способа показать свое право тоже получается. Я боюсь этого, то есть я не хочу, что новые поколение стали настоящими террористами, да? Вот, вот я, эта мысль откуда пришел, когда Талибан же пришел, когда Америка шли, yeah, yeah. Талибы играли на этот парк, как маленький yeah, yeah. Это Талибы, которые где-то э, СССР украли их детство, то есть втор, э, да, вторжение было, и их украли в их и балалаж эскен... адам мол, фрейд у нас есть жизнь только в детстве остальные безлечим детские травмы то есть. И мы, как талибов, мы Палала о том, что который играет автоматом. Ну Когда да? я смотрел на талиб, я видел, что эти бывших детей. Да у них было украденное детство. Uh -huh. И Фрейд говорил, мы всю жизнь изживаем свои детские травмы. То, что делают талибы, они вот изживают свои детские травмы таким образом. Террорист, став террористами. Ну, я сейчас что вижу? Я вижу, что время все-таки сжалось мне кажется, мы это все чувствуем, да, если вот э, осия у вас по большому счету для того, чтобы э, 35 лет не хватило, да, для того, чтобы стали показывать то, что вы делали, да, то сейчас все-таки время гораздо более спрессовано. Она, она быстрее движется, да? да? Быстрее, быстрее. Но времени уже нет. Вот, поэтому, если сейчас не увидят ваши фильмы, если сейчас не услышат вас, если не услышат голос вот вашего поколения, то действительно это может быть очень-очень очень плохо. Да, да, да. Поэтому вот единственная надежда, что все-таки вас увидят и вас услышат. Лучше это увидеть в искусстве, кино, да? да. Лучше это увидеть, чем это увидеть на площадях отрефлексировать это все-таки через экран, да. потому что нужно артикулировать эти вещи, отрефлексировать и эту боль нужно проявить и только таким образом это можно сделать, да? потому что на... мы должны со своим прошлым как бы расстаться именно так, глядя на него, сопереживая да? и просто видя его, ну, то есть где-то выплакать его, где-то отсмеяться, где-то ну, просто мы должны это проработать, а мы же не проработали ни, ни свое прошлое. То есть мы живем какими-то мифами, иллюзиями да, какими-то, а на самом деле и это, это же неправильно. То есть мы стараемся реконструировать какие-то старые мифические вещи, а, и при этом стираем реальную историческую память. Причем совсем недавнюю, которая да, была вот вчера буквально, которая еще год не закончился, и мы уже пытаемся что-то стереть. Да. Дай бог, что все-таки все придет на, как, как в детстве говорили, хлюзда на правду выйдет. Вот единственная надежда, что сейчас пришло то время, когда хлюзда на правду выйдет. Что... В чем правда? В чем сила, брат? Да. В правде? Мне правде. Правде. Ну, же нужно показать, да, вот я думаю, ее что надо хор... показывать. хорошо бы у нас состоялся бы еще-таки показ. Ну, Ой, ребята. А... Yeah. если вы захотите его сделать, этот показ, то никто уже вам помешать не сможет, и вы его сделаете. Где? Да, хоть, хоть здесь. Давайте. Хоть сколько сколько мест в в алма в Казахстане, которые все равно, вот я, я думаю, что сейчас это уже вопрос ну, воли вот, и воли в том числе художников. Давайте посмотрим, Вадим, потому что я ко многим обращалась до этого показа, я поэтому так была благодарна дирекции Байконура, что они решили, что они сделать решились, показ. Да, да. потому что я до этого обращалась к ряду разных деятелей. Я говорила, давайте устроим показ. Есть такие, то потому что там еще третий фильм был, uh -huh. да? Я говорю, давайте устроим показ этих короткометражек. Потому что я сразу Варужан сказала, надо устроить показ. Алиша рассказала. Я обращалась к ряду своих знакомых, достаточно весомых да, людей. И они говорили, о а чем картина? Они говорили, ну, давайте не будем пока что. Да что значит пока что? Ну, вот мне кажется, в том числе и наш разговор для того, чтобы все-таки этот показ состоялся.